Как полонский говорит, что это такое, придумали килограмм. Да, да, да. Сейчас еще раз покажу на разок, уже пора. Под сезон, как тяжело было. Могу! О, отлично! Ух, 95! Если толкнешь, я еще раз подойду. Все, специально так проходим. Давай. Ты еще раз подошел. Еще раз подойду Давай рекорд. Я же рекорд не. Вот она. Здесь. у, -у, -у. Да, Взорваться выложиться! Супер, супер